Добрый вечер, прекрасный зимний вечер, доброго всем вечера, у нас прямой эфир по вторникам, сегодня прекрасный вечер зимний красивый. У нас всю ночь шел снег, и сегодня совершенно новогодний вокруг пейзаж, засыпанные снегом деревья. Ночью было очень красиво, прекрасный искристый снег в тишине, и совершенно такая погода очень праздничная, и для меня всегда такое обилие снега, это такое спокойствие. Знаете, как вот сверху прикрыли шапочкой, чем-то пушистым, пуховым платком, и Такое состояние, оно э, очень э, спокойно в душе, да, и безусловно, есть много дел, можно куда-то бежать, куда-то спешить, но вот такое э, чистое вокруг, пушистая, да, природа, мир, он э, чуть приглушает звуки, вот это вот белое все нарядное. И э, согласитесь, когда выходишь на улицу, а еще если солнышко вышло, то совершенно потрясающее настроение, радостное, светлое. Вот. И, в общем-то, мы приближаемся к празднованию зимнего состояния 21 декабря. У нас осталось пять дней. Пять соответствует в пантеоне странских богов. 5 это число бога Гаста. с приветствием радости. Вот. Поэтому у нас с вами впереди пять радостных дней подготовки к празднованию, ожидания празднования. У нас есть время посмотреть на себя немножко со стороны. И на самом деле зимнее солнцестояние – это не только празднование рождающего солнца, да, это еще и время, когда человек и вместе с природой переходит в новое состояние. Знаете, вот э, мы писали о том, что накануне 19 декабря день э, Николая Чудотворца. И вот, э, как наш автор да, говорит, не кола, да, новый исток кола, это новый виток жизни, э, начало чего-то нового. Поэтому подготовка э, к празднованию как раз и заключается в том, что э, человек имеет возможность э, что-то новое для себя ну, не придумать, да, а создать, а во что-то новое вложиться. А, возможно, это может быть не совсем новое, это могут быть какие-то планы, которые уже были когда-то, но они по каким-то причинам, ну, ну, не срослось, ну, не получилось. А есть возможность опять пересмотреть, почему не срослось, почему не получилось. Есть возможность задумать что-то а, совершенно из другой области, чего, что-то такое, чем вы никогда не занимались. И это время чудес. Чудотворец, да, чудес, творец. Человек сам творец чудес, собственно говоря. Мы говорили много о том, что человек сам создает свою реальность, у него есть воля, право выбора, да, и у него есть право воли решать, в каком мире он будет жить. И это же не только про то, в каком мире вы будете жить вообще, глобально, но и то, в каком мире вы будете жить в семье, это тоже ваш мир. Кто работает, да, там, сотрудники работают, это тоже кусочек вашего мира, часть вашего мира, часть вашей жизни. Вы сами, огромный мир. Собственно говоря, познать самого себя, это познать тот мир, который внутри вас. И это тоже очень увлекательное занятие. Вот, поэтому эти дни, да, вот подготовки к празднованию, это время, когда можно осмыслить, а какой мир вы хотите создать. В семье в себе, окружающий вас, да, там, с соседями взаимодействия какие. То есть это очень много. Мир, это же, ну я говорю еще раз, да, это не обязательно глобально. Мир это вот то, что составляет вашу жизнь, это тоже ваш мир, ваш внутренний мир, ваш духовный мир, ваш творческий потенциал, это тоже огромный мир. И у вас есть возможность посмотреть туда и с чем-то попрощаться, что-то создать новое. И тема моего эфира да, «Как отпраздновать самому» Знаете, хорошо, конечно, когда есть единомышленники, с которыми можно встретиться и можно простроить это все вместе, потому что объединенная энергия, она мощная, да, это синергия, когда один человек – это одна сила, а два человека – сила, увеличенная в семь раз. Но если по каким-то причинам у вас нет такой возможности, вы остаетесь дома – то, собственно говоря, правило, ну, не правило, даже я не сказала бы, что это правило празднования, правила подготовки, да, или правило проведения. Я хотела говорить об обрядах и традициях зимнего солнцестояния. Поняла, что, ну, немножко, чуть-чуть... Э, знаете, как мы привыкли, что обряды и традиции – это нечто такое незыблемое. Вот надо делать вот так и вот так, и наши предки делали так и так, и мы тоже должны так же делать. Но... Э, Обряды, ну, наша жизнь меняется, меняются реалии, меняются события, меняются какие-то условия жизни. И э, понятно, что сейчас уже очень сложно, да, э, наткать полотна для новой рубахи, сшить себе новую рубаху вручную, вручную вышить. Ну, это не все умеют, и не у всех есть время, ну, и вообще как-то, да, проще купить. Э, но есть некая сутевая основа у всех традиций и обрядов есть суть и эта суть вот это вот то что незыблемое да вот эта основа вот этот корень это сам человек это как он это делает для чего он это делает э, с каким намерением он это делает и э, а все остальное меняется э, это все очень пластично э, это все можно как бы вот к, к нашим реалиям нашей жизни это все можно подобрать посмотреть перестроить но основа э, вот это вот э, Отношение к тому, что происходит, да, отношение к событиям в мире, отношение к событиям в себе, к своей жизни. И э, я еще раз повторю, намерение, на с которым вы будете э, проводить этот день, вот это основное, это то, что э, составляет э, суть, э, да, обрядов и традиций. Э, поэтому, ну, одним... Ну, самым, да, вот уже ну, набившим оскомину, собственно говоря, уже такой, таким решением, да, как подготовиться к празднованию, это уборка дома. А, ну, понятно, что к праздникам вообще принято убирать в доме, потому что, ну, по-разному, да, у всех разные посылы, да, с каким они это делают. Ну, чтобы перед гостями не стыдно было, кто-то убирается в доме, кто-то убирается просто потому, что праздник и вот это радостное состояние души, чистое вот это вот «А -а -а, так хорошо, так хорошо, вот и надо, чтобы в доме все было гладко, да. И здесь вот это не просто уборка дома, это не просто убраться. Э -э -э ну, по-хорошему бы, конечно, надо, знаете, как разобрать антрисоли. Почистить углы, если есть где-то паутина, да, там пыль, вот это все убирается. В доме должно быть идеально чисто. Ну, не знаю, насколько это возможно для вас, но основное, поставь, можно же поставить себе задачу, что убирая в доме, я вычищаю жизненное пространство. Я так делаю, да, если я не забываю, я так делаю. И это же тоже очень важно. Избавиться от ненужных вещей. Не обязательно разбирать антресоли, есть кладовки, чердаки, еще куда-то. Но есть какие-то вещи, которые... Ну, условно говоря, там платье, да, которые вы не носите. У богатых людей, у них есть такое, как, такая система, да, что если вещь больше одного лета висит в шкафу, не носится, ее надо отдать, даже если она новая. Ну... Но честно жаба квакает иногда да ну вот ну, как же новое вот отдать но понимаете это то что висит и занимает э, занимает место занимает выше ваше жизненное пространство и это некое нереализованное желание потому что есть очень много вещей которые мы там покупаем нам дарят приобретаем там что-то делаем с тем что «А, вот я хочу вот оно у меня будет а дальше все Потому что, ну, женщины меня понимают, да, покупая какую-то там новую там, обновку, какое-то новое платье, новую одежку. А Я в нем буду. А потом оно висит. И куда вы в нем собирались ходить, вы не пошли. Ну, либо не случилось пойти, либо не случилось событие. Но вот это ваше «я в нем буду» там-то, оно висит. И это висит энергетическим таким якорем. Потому что каждый раз открывая шкаф, и бросая взгляд на эту вещь, а вот не случилось, а вот не одела. Ну я потом, ну я когда-нибудь. И вот это пролонгированное я когда-нибудь, оно оставляет вот этот энергетический, да, вот вот эту вот цепочку когда-нибудь. И это опять же, ну это несовершенное действие, вы этого не сделали. Сделаете, не сделаете, тоже непонятно. Но это занимает часть энергетики, да, на это идет энергетика. Поэтому такие вещи либо вы его оденете, ну хоть куда-то либо его надо отдать, и поэтому вот это вот избавление от лишних вещей, от ненужных вещей, оно освобождает еще и энергетически ваше пространство, не только физически, в шкафу больше места, да, но еще и энергетически вычистку, и э, вынесите это без сожаления, э, пусть люди, там, отдайте кому-то, пусть люди, которые это возьмут, вот с добрым посылом, да пусть это будет для людей хорошо, ну, кому-то это понадобится, а кому-то это будет к случаю, и это еще, да, вот это вот почему я говорю еще, да, туда, сюда же, вот это вот отпускание, это следующий этап, сейчас я вот закончу, да, про уборку дома, очень хорошо убирать солью, соль вообще прекрасный антисептик для каких-то разрушительных эмоций, негатива, соль прекрасно убирает негатив, вот этот белый кристаллический порошок а вот эти кристаллы, да, она чистая, это природный материал, абсолютно чистый, и как любой кристаллический материал, он очень хорошо э, собирает информацию. Поэтому э, можно э, добавить соль в воду, да, с тем, что солью почистить, а, принять ванну с солью, да, если нужно, там, не нужно, а желательно освободиться от каких-то негативных эмоций, а, а, от каких-то там нереализованных планов, да, вот от всего, что давит, гнетет я еще повторю, у нас пять дней радости, да, поэтому состояние должно быть радостное, э, открытое. И э, уборка – это уборка дома, уборка себя, да, вычистка себя, вычистка дома. И э, на самом деле любое действие, которое вы производите в доме, да, там я, я когда-то слышала такую фразу, что пыль, которая собирается в доме, да, особенно там на, на полу, там еще где-то, что Пыль вообще это остатки наших нереализованных желаний. Вот, представляете, если вы вот с намерением, что вы какие-то нереализованные желания, которые все еще висят в воздухе, вы просто как пыль, вы все это соберете, смахнете, все, у вас очистится место для ваших будущих желаний, которые будут реализованы. Поэтому вот такая с намерением, да, с пониманием, зачем вы это делаете, не просто для того, чтобы было чисто, а в эти дни очень важно, вот эти пять дней, очень важно э, держать вот, вот это вот направление, да, что для чего вы. Понимаете, ну, что такое новолетие? Да? Ну, собственно говоря, зимнее солнцестояние, да, дальше солнце идет в рост, и начинается новое лето. Календарно мы 1 января празднуем, но на самом деле э, новолетие начинается с подъемом солнца. И это э, очень. Правильно, потому что это не только астрономически, но это и в природе. Как только начинает прибавляться день, после 25 декабря начинает прибавляться день, начинается усиление сокодвижения в растениях. Растения потихоньку начинают просыпаться. И, да, казалось бы, ну и впереди еще холодный январь, холодный февраль, но растения уже понимают, солнышко поднялось, и это по энергетике, да, вот это нарождающееся солнце, которое несет очень мощный энергетический заряд, да, очень мощный посыл на землю, Первым, первыми это ощущают растения, это ощущают животные, поэтому природа начинает уже просыпаться, и начинается новая кола жизни, да, вот новый виток. И представьте себе, что вы входите в новый виток жизни, ну, поэтому... Хочется при... войти в новый виток жизни, в чистом, радостном доме. А вот поэтому у... моя полы, протирая пыль, где-то убирая что-то. Каждый раз э, думайте о том, ну, вкладывайте туда намерение зачем вы это делаете. Что вы хотите убрать из своей жизни? А, понимаете, вот там помыть пол и потом воду куда-то вылить. Это же тоже, да, вот мы наговариваем на воду что-то. Хорошее утром, когда вот эта практика наговора на воду, когда утром мы пьем горячую воду, мы на эту воду наговариваем, да, что мы хотим, там, э, здоровья, здравия, да, там, я здравый человек, я счастливый человек. Э, вода о, тоже очень быстро информацию впитывает, дальше мы пьем эту воду, эту информацию мы внутрь, да, закладываем сразу изначально, сразу в организм. А здесь вода грязная, да, вы там полы помыли, там, что-то там помыли, почистили, у вас грязная вода. Вот это тоже вложите туда, да, дом очистится, я очищаю дом, я там, что вы хотите убрать, я хочу убрать ссоры из дома, да, там, другой вопрос, что для того, чтобы дома было мирное сосуществование, да, мирная жизнь, мужа и жены, там надо еще много вложиться, Но хотя бы так, да, вот это вот верхний слой, там, убрать недомолки с детьми, да, там, свои какие-то, да, что вы хотите, там, от чего вы хотите избавиться в доме, да, это все вот в воду и с водой это все, пожалуйста, вот примите на удобрение, все это уйдет. Это такая чистка дома и энергетическая тоже, не только физически вы почистите дом, но это еще и энергетика. Есть очень хорошая практика насыпать еще соль в углы комнат, да, в углы дома, потому что вот эти вот угловые места, когда есть стык двух стен, есть угол нам сейчас говорят про фэн-шуй, на самом деле без фэн-шуй, это знали и наши предки, это застой энергии, да, ну, она идет, вот, вот, вот, вот там чуть-чуть в углах собирается. Вот чтобы там не было каких-то там, условно говоря, паутинок грязных, чтобы не висело энергетически, можно по углам насыпать немножко соли. Если у вас есть возможность, зажгите свечу, пройдите со свечой по дому. Огонь очень важная составляющая празднования, зимнего солнцестояния и очень важная составляющая тоже энергетической чистки дома. Огонь живой, и ну, кроме того, что температура, вот этим светом, это же как ну, маленькое солнце. да ну Что такое огонь? Это энергия горения, энергия движения, энергия жизни, огонь жизни. И вот этим огнем совершенно замечательно можно пройти по дому со свечкой, вы можете сказать какие-то слова, которые придут вам да, в этот момент. Можно просто молча с намерением опять, да, что вот пусть дом будет чистый, пусть он будет наполнен светом, вот как, как от свечи, да, вот этот теплый э, свет. Э, пусть он горит в вашем доме. Пусть в вашем доме будет тепло, уютно, светло. Э, на празднике э, во время уже там, да, уже вот 21-22 декабря, тоже обязательно на столе должна гореть свеча. Но я просто читала в литературе, да, по когда изучала вот вопрос празднований, обычаев, обрядов, традиций, очень многие говорят, что свеча в этот день в доме, она как маяк для поднимающегося солнца. Ну, понятно же, что солнце поднимается, понятно, что он признает куда, да, но это, знаете, как вот... Мы знаем, что солнце светит нам в окошко. но кто нам мешает поставить свечу и сказать, а вот в это окошко чуть-чуть больше? Ну, вот хочется, да, а вот чуть-чуть больше. И вот эта вот свечечка, она как маяк, да, для солнышка, что вот здесь есть люди, которые любят солнце, которые любят свет, которому он необходим. Вот сюда нам посветите, пожалуйста, да. Это такое немножко, ну, Говорят, как эзотерическое, да? но на самом деле, если вы э, сделаете это да, с, с верой, э, поверьте, да, это тоже работает, и в доме будет чуть больше энергетики. Э, может быть, и правда у вас появится, чуть больше солнца будет задерживаться, если вам это нужно в вашей комнате. Э, вот, Поэтому свеча тоже очень важный элемент чистки дома. Э, и хорошо мы почистили дом, э, почистили жизненное пространство, но нужно же уже и себя тоже... Да, простите, да, верно, да, пять лет не ношу, все лежало, убирайте. Представляете, пять лет. Для меня вообще цифра 5, она такая немножко магическая, потому что вот это радости, это же Ра, да, Ра дусти, то есть рост Ра, рост Солнца, рост энергии жизни, движения жизни. У человека, жизнь человека невозможно без Солнца. Ну, так мы устроены, мы родились на этой планете под солнечным светом, и для нас Солнце это вот первоэлемент один из первоэлементов жизни поэтому сказать у вас пять лет ну, вот с радостью отдайте пусть вот у вас будет радость в доме вот да еще раз к... теперь ну да надо бы как бы привести в порядок себя а, безусловно ванна это вот это такой релакс да в теплой воде добавьте туда соль можно ароматическую, с ароматами, которые вам нравятся. В идеале, конечно, выключить свет, поставить свечи, там, если можно, музыку. И это совершенно, да, и думать о хорошем. Ну, знаете, горят свечи, у вас такой, ну, полумрак, да, нет яркого света электрического, у вас горят свечи, у вас прекрасная расслабляющая музыка, если есть. Нет, сами себе помур И э, ни о чем, да, что вот я тут в ване лежу, а там белье стирать. Нет. Вы для себя, полюбите себя в этот момент. Поймите, какая вы, какой вы. И вы же человек, и наше физическое тело, душа у нас, ну вот, у нашей, нам дано физическое тело. И насколько мы его будем любить, у нас же еще зимнее солнцестояние, это еще врата лели, да, с приветствием лиления и блаженства. Вот насколько вы будете лелеять свое тело, Настолько оно будет отзываться на те энергетические потоки, которые через него проходят. Вот это вот скукоженное, забить. Ну как? Как может проходить энергетический поток, если вы все время вот, вот в таком состоянии, да? Вот я, мне тут надо, я вот тут... Расслабьтесь, расслабьтесь, примите ванну. Подумайте, как вы хотите прожить будущее лето. Не обязательно на все лето. Ну вот хотя бы, как вы хотите провести хотя бы январь, да, если вы не можете так... Ну нет у вас возможности так далеко думать, что-то там не получается. На несколько дней, на неделю, да, позвольте себе, своему телу расслабиться, почувствуйте свое тело, какое оно. Оно же прекрасное, да. Нравится вам, не нравится. Другой вариант, да, но оно прекрасно. И это э, наше тело, это наша единственная возможность в этом мире что-то делать. Душа с ее творческими порывами великолепна. Но душа сама по себе, она не может нарисовать картину. Это может сделать тело. Душа, она получает кайф, конечно, когда вы там в театре, да, когда вы на концерте, когда вы слушаете прекрасную музыку. Вы испытываете эмоции, эти эмоции это, – это для души подарок. Но душа не может сама пойти в концертный зал. Для этого нужно тело. Поэтому тело – это вот эта необходимая составляющая да, нашего взаимодействия с тонкими полями, с высокими полями. Ну, вот так сейчас получилось, да, вот в этом воплощении у нас через тело. Поэтому почистите свое тело, посмотрите, где у вас какой-то зажим, где какой-то блок, где что. Вот лежа в ванне. Ну, я могу сказать только про себя, что я всегда считала, что у меня проблемы, да, с волосом петь, а вот в такие дни при подготовке к празднованию, лежа в ванне, я пою и не задумываюсь, кто слышит, не слышит, мне это надо, да, я люблю петь, поэтому я иногда стесняюсь, да, но вот в ванне я это делаю, спойте, если вы стесняетесь где-то, спойте в ванне, пусть это будет тихо, пусть там, да, если вы стесняетесь, что кто-то услышит, но вот с душой, да, для чего вы поете, вот для того, чтобы Снять вот этот горловой зажим, да, для того, чтобы ваша речь была плавной, для того, чтобы вы, ну, ну вплоть до того, что, для того, чтобы вы могли э, вести переговоры легко, да, потому что когда у вас э, плавная речь, хороший язык, когда нет зажима, да, вот этого вот дрожания в голосе, любые переговоры проводятся по-другому. Огромное количество вариантов, потому что зачем нам нужен голос? Голос – это вибрация, голос – это информация, которую мы несем в мир. да И это интонации, с которыми мы говорим, это энергия, это целый поток энергетический. Вот для того, чтобы снять этот зажим, да, вот пусть это идет вольно. Спойте что-нибудь, да, там, промурлыкайте, да, расслабьтесь. И это тоже еще одна, да, из составляющих, как подготовиться к празднику. А, есть совершенно, ну я вот пользуюсь такой практикой. Я лично ее пользуюсь. У меня она называется "Бусы счастья", а, там ожерелье счастья, бусы счастья, как угодно. Я сажусь выписывать все хорошее, что было за лето. А, сейчас, ну вот у нас второе лето, да, вот это. из пандемии, да, там вот все у нас там какие-то пугалки, там вот это все. Но э, на фоне этого всего, поверьте мне, в вашей жизни было огромное количество э, хороших моментов. Даже самых маленьких. Вот удачно испеченный пирог, ну почему бы не порадоваться? Вот вы там что-то новое приготовили, у вас получилось. Вау, супер! Или там вы, например, что-то там, там, те же супы, да, вы все время готовите, и вдруг вот, вот у тебя сегодня необыкновенно вкусный обед. Вау, да, вот постарайтесь вспомнить все, что было хорошее за лето. Вот это вот, э, и это как бусики, да, вот каждое вот это вот событие приятное, оно нанизывается и э, создает вот эти вот бусы радости, да, там, ожерелье радости, когда понимаешь, что вот это основное. Вот это же было все прекрасно. А, а все там пугалки, ну, какие-то там, может, неприятные события, да, в жизни, если были. Да, они были, но вот это основное, вот это дает радость жизни, вот это наполняет энергией, да, вот, вот, замечательно, да, вот, вот, войдите в это состояние, что вау, да мы тут умницы, красавицы, да, и все у нас совершенно замечательно, и у нас еще вот это есть, и вот это, и вот тут вообще все просто супер, и это тоже, да, вот этот позитивный настрой на, да, к празднованию, Потому что ну, день короткий, да, зимнее солнце, зимнее солнцестояние ⁇ это самая длинная ночь и очень короткий день. И вот это вот, как бы, ну, вот, знаете, как привычно говорят, вот ночь, вот тоскливо, вот темно, вот солнце рано садится, вот долго темно, вот как-то вот это, вот это вот прописывание да, своих каких-то да, вот этих позитивных моментов в жизни оно добавляет радости в жизни. Оно добавляет вот этой эмоции ну, солнечной. Потому что ну, у нас солнце ра, дождь, ра солнце, у нас радость ассоциируется с солнечным светом. Вот сделайте это. Да, если еще вы поставите свечку, то вообще при живом огне еще и вот этот энергетический набор. Да, и у вас создается сразу совершенно другое ощущение. Из подготовки к празднованию, ну, понятно, что... Это празднование, это праздник, и э, обычно это сопровождается каким-то обедом, да, там, праздничным. Э, вот в, в источниках там, древних э, было очень четко указано, что это не праздничный ужин, а что это пир. Э, Но ну, пир у всех э, по-разному ассоциируется. Я не предлагаю вам там, огромное количество каких-то блюд, еще что-то. Но э, что самое важное в, этой, в, в, в, вот в это время? Э, понимаете, вот эта вот длинная ночь, это время, когда можно, э, ночь вообще такое вот время, когда э, ну вот, вот этот вот э, грань между Явью, да, между всеми четырьмя мирами, она очень истончается. Истончается грань между реальностями между другими мирами. И э, ночь, вообще, такое вот очень магическое время. И когда вот эта очень длинная ночь, у вас есть возможность взаимодействовать с вашими предками, потому что выход на новый виток развития это еще и для вашего рода, для ваших предков. Это тоже очень мощный энергетический посыл, да, что их потомки развиваются, идут вперед. И есть смысл в такой ситуации, да, чтобы воплощались новые души. Вот у человека, который развивается, который идет вперед. Вообще традиция почитания предков, она очень. Там, там гораздо больше таких вот очень э, устоев, да, жестких, и традиция почитания предков, она великолепна, и она, ну, у нас кроме обычных празднований есть еще деды, есть еще поминальные субботы, да, вот это все. Почему? Потому что, понимаете, да, ну вот мы здесь, вот мы в Яве, вот мы мы как ствол. Вот, знаете, как вот это, это как предки, это наши корни. Ну, наверное, вы знаете, да, ну, как бы вот предки это наши корни, мы это ствол, потомки это ветки. А невозможно, рост дерева невозможен без какой-то из этих составляющих. И как можно без корней? Кроме того, что это мудрость, это опыт, даже если вы не знали своих предков, да, ну там уже какое-то там седьмое, там шестое, пятое колено, вряд ли кто-то из нас их помнит, хорошо, если мы помним до второго, третьего, ну у всех по-разному, ну в большинстве людей кто там бабушки, про бабушки, дальше уже как-то и, и не очень знают, но это не означает, что их нет вообще, они есть в вашей жизни, они поддерживают, они присматривают, они помогают, они подсказывают. И а, вот то, что рассказывают там какие-то мудрости, да, там что-то говорит, о, бабушка мне тут поделилась со мной мудростью, она откуда знает? Она знает от своей бабушки, это бабушка от своей бабушки. То есть это некие знания, которые передаются, это не... есть что-то накопленное с опытом жизненным, а есть что-то, что передается вот э, из поколения в поколение. И это не обязательно рассказывать. Есть какие-то вещи, которые по генетике передаются, да, это вот память клеточная, это память генетическая, каких-то пониманий, основ жизни, да, что хорошо, что благо, что не благо, это этика, да, вот какие-то правила этики, ну, вот, это все родовое, и это поддержка рода, это очень мощно, ну, это, представьте, когда мощная корневая система, какое дерево прекрасное, и вы как, да, вы вот как, как, как, как проводник вот этого потока, вы можете это сейчас в яве сделать. Ну и это традиционно, да, это отдельное блюдо. Ставится отдельная тарелка для предков, туда складывается ясло, да, еда, которую вы на стол будете накрывать. Это все предкам, утром, это, это стоит всю ночь, утром эта тарелочка с едой выносится там под птичкам, если вы на даче, то в лес, да, вот это вот пожалуйста, духом природы, через них, значит, да, предки вот принимают это, а вот, и э, вот это тоже э, обязательно, ну, желательно, да, желательно это сделать, если вы будете накрывать стол, то, пожалуйста, не забывайте поставить вот такую требу, да, называется это треба, треба предков, а вот это тоже очень обязательно, и м, в день, да, и когда в день празднования, да, с 20, 21, с 20 на 21, 21, 21, тоже свеча, тоже огонь, если у вас есть возможность, это огонь в камине, это еще вот совершенно замечательно, да, вот такой костер, гораздо энергетичнее, чем просто свечка, нет, то значит просто свечу, и подумайте о том, чего вы хотите в новом лете, знаете, я очень хорошо понимаю людей, которые говорят, да ну заманался, я вот тут желаю, желаю, я вот тут пишу, пишу, я тут цели прописываю, прописываю, а ничего не сбывается, а ничего не происходит. А посмотрите, ведь почему ничего не происходит? Может быть, потому что человек что-то не так делает, а может быть, цели были поставлены неправильно, а может быть еще что-то. Там очень много составляющих, да, и, и, и еще и у, как это делать, да? вот желание хочу быть богатым. Не работает он. Что значит богато? Конкретно в граммах сколько вешать? Сколько вам этого богатства? И что такое для вас богатство? Для кого-то богатство это дети, для кого-то богатство это карьерный рост, а для кого-то богатство это здоровье. Что значит хочу быть богатым? Конкретно, пожалуйста. Да? Там, хочу, чтобы у меня было там, 100 миллионов, 500 там, я не знаю, там, рублей. Для чего? Знаете, здесь должно быть очень конкретно. Зачем вам эти деньги? Куда вы их потратите? что вы будете с ними делать, куда вы их вложите. А, вот, а, вот это вот время новолетия, время перехода из одного а, кола жизни в новый, в новое коло жизни, да, вот это вот очень м, время очень четких решений, очень четкого понимания, а, для чего, зачем. Здесь надо очень выверенно. И это время, когда нужно очень м, отслеживать свои эмоции. А, Любая негативная реакция. Понимаете, это вот, вот это вот время, ну, сейчас технология, да, время без времени солнце опускается, и оно еще не поднялось. И, и, и это вот это вот точка стоп, остановись! Остановись, определись! И это вот, вот 21-го остановились, и есть время определиться до подъема Солнца, да, до 25-го, когда уже начинается действие, вот это вот остановись, определись. Посмотрите, посмотри на себя, человек, да, что правда нужно, а, насколько это ну, добро, да, и, а, и почему я говорю про эмоции. А, вот это вот, а, вон, да, вон, да, все, а, а, вот эта негативная эмоция, а, она гасит, ну, может, я не говорю, что она гасит, я неправильно сейчас сказала, да, она может загасить, а, вот, вот этот вот, да, вот, вот, вот этот вот, ну, зародыш, а я сейчас задумаю, а, ой, э, простите, да, я сейчас задумаю стать художником. Она начинает, а каким художником, дороги непонятно, откуда растут, да где ты будешь краски брать, да холсты такие дорогие, все Да, как бы вот я задумаю стать художником. У меня получится. Я же хочу. И подумайте, а что нужно для того, чтобы стать художником? Лично, лично, человеку, вот лично вам. Да что нужно, чтобы стать художником? Да, собственно говоря, желание. Другой вопрос, получится, не получится. Какая это будет картина? Но вы исполните желание. Вы получите энергетический, энергетическую плюшку. Да? Вы выполнили, у вас получилось. Ну, может быть, это не будет, конечно, Васнецов, там, я не знаю, Шишкин, Куинджи. Но это будет ваша работа вы ее делали с радостью и она вам принесет радость и вот почему я говорю что нужно следить очень за эмоциями да, когда вы прописываете какие-то желания вы их там прописываете не прописываете да там продумываете следите за эмоциями что происходит это должно быть вот с этим чистым намерением что я хочу я могу я сделаю и все остальное вот здесь не должно иметь значения. Если это действительно то, что вам нужно, да, вот почему говорю еще выверка, да, что нужно? Быть богатым, быть, быть здравым, да, там вот очень часто пишут, да, хочу быть, хочу здоровье, да, хочу быть здравым. А что для этого нужно? Может быть, просто надо записаться в бассейн. И, а, а вот это вот быть здравым и вот каждый раз писать, быть здравым, быть здравым, быть здравым. Ну и... Понимаете, вот это вот время, когда нужно очень четкие действия. Вот это остановись, определись, у вас будет время действовать. А вы должны уже знать, что вы будете делать. Вот это вот как вы будете действовать, что для этого нужно. Вообще пишут о том, что все, все что вы планируете на будущее лето, обязательно должно быть новым. Да, там какие-то новые планы, что-то, чего вы когда-никогда не делали, или когда, чему вы там там боялись даже посмотреть в эту сторону. Вы знаете, очень часто то, чем занимается человек, если посмотреть с другой точки зрения, может быть абсолютно новым. Там, я не знаю, ну, вплоть до того, что там по-другому -по бумаги на столе раскладывать. Да? ну, это так условно. А, потому что есть какие-то дела, которые, которые человек любит, да, там хобби какой-то, еще что-то человек любит, человек этим занимается много. Ну как там что-то новое? А может быть попробовать поэкспериментировать там, с материалами, там, я не знаю, ну, в каждом деле можно найти что-то новое, можно повернуться, посмотреть, найти что-то новое. И я почему так останавливаюсь да, вот на этом новом, потому что а, все, что а, мы новое просматриваем, все то новое, которое ну, для нас новое, нам несет очень большой энергетический заряд. Потому что здесь нет шаблонов, здесь нет еще четкого понимания какого-то там, да, что, что и как. Это выход в совершенно другую область действия. И там простор. И там можно устанавливать свои правила. И, и там можно делать все совершенно по-другому. И это открывает путь для наполнения энергетикой, да, для энергетического наполнения. Поэтому вот, вот каждый раз что-то, да, вот, ну, была одно время у нас такая практика, там ходить на работу друг, другим путем. Вот каждый раз другие пути. И э, тут все понятно, ну идешь вот по этому маршруту, да, там все знаешь, все идешь, можно какие-то свои мысли там что-то додумать, э, там, доспать, там я не знаю, да, ну вот идешь. А это новые пути, это новые впечатления. Это новые совершенно реакции, потому что непонятно, здесь пройду, не пройду, да, там есть забор, нет забора. Это заставляет мозг выходить из матрицы восприятия, из матрицы вот этой вот та, шаблонной. Это все время что-то новое. И каждый раз там приходя на работу, я прошла, а я еще увидела вот это, вот это, вот это. Я уже молчу про эмоции, которыми, значит, наполняется душа, да, мозг, значит, совершенно, о, что вот так можно было. Это позволяет формировать привычку находить новые пути решения каких-то застарелых вопросов, да, поэтому вот почему говорят, что новое. Вот, ну, собственно говоря, вот да, вот как отпраздновать, ну, я больше остановилась на том, как подготовиться к празднованию, как отпраздновать самому. Вообще желательно, чтобы у вас была компания, ну, хотя бы родственники, потому что вот этот вот, это, это празднование, этот день, я уже говорила, да, что это связь э, с предками, это связь с будущим, но это еще и время э, такой общей энергии, э, когда, ну, вот эта вот синергия, да, она позволяет человеку э, почувствовать... Знаете, как вот э, очень часто возникает же такое... Ну, бывает такое, да, что вот в такие короткие ночи возникает... Ну, вот я уже говорила, такое, вот, вот такая ночь длинная, такой вечер. Вот это некая Тоска, да, ну такая вот, грусть, печаль. Когда есть кто-то рядом, это проще. А когда есть рядом близкие люди, когда рядом есть друзья, это совсем по-другому. И, кроме того, присутствие рядом людей близких, близких по духу, близких по пониманию, людей, там, друзей, да, с кем вам интересно, оно позволяет вам тоже вот в этой большой компании, люди же тоже приходят со своими какими-то интересами, да, со своими там тоже там желаниями, чаяниями, да, вот что-то такое. Это позволяет вам, если вы будете внимательны, тоже чуть по-другому посмотреть на какие-то ваши вопросы, на формирование ваших э, запросов, ваших желаний. И это тоже очень интересная история. Кроме того, ну, мы люди социальные, да, понятно, что мы все хотим побыть иногда в тишине, но мы люди социальные. И вот эта вот такая компания, она ну, радости радость да это открытые эмоции это открытый канал э, вот этой вот созидательной радостной эмоции потому что что-то строить на негативе это печалька э, лучше строить на радости, вот поэтому э, вот такие да вещи это вот все вместе и я еще раз да, повторю что это обязательно требует этом сюда же это огонь свеча камин это люди которые рядом с вами и конечно бы в это время без алкоголя потому что затуманенное сознание ну тут я не буду ничего говорить да у каждого есть свои свое понимание я не проповедник вот что еще для празднования самому да вот это вот очищение перед празднованием очищения дома, очищения себя, собирание вот этих радостных событий, это настройка, понимаете, ну как жизнь для того, чтобы простраивать себе новый виток жизни, для того, чтобы простроить что-то на будущее, лучше это делать в радостном состоянии, да, и лучше иметь под собой, ну, лучше иметь за спиной базу каких-то ну, счастливых моментов жизни, которые, ну, у нас так устроен мозг, что ему нужна все время какая-то какое-то подтверждение, да? И вот это вот подтверждение того, что да, все получается, да, я могу, да, я великий человек, я там могучий человек, да, я там, вот, вот здесь я сделал, вот здесь я сделал. Это дает очень мощную такую, да, как бы вот установку мозгу, грубо говоря, да, на то, что, а, ну да, правда, можешь, да, можешь делать, да, вперед. Вот, и эта уверенность, да, это вот эта вот уверенность в том, что у вас все получится – она формируется на, чаще всего на таких вот очень положительных эмоциях. А что еще относится к празднованию земного солнцестояния? Если говорить вот делать, получилось все равно о традициях и обрядах обязательно а на следующий день, да, там вот 21 у нас солнцестояние, 22, го ну вот я бы сказала даже, что это обязательно, ну по возможности. Это встреча солнца, это встреча рассвета. И а, солнышко поднимается, оно, оно еще не идет в рост. Да? Ну, вот вот народившееся дитя, да? ну, ну вот оно есть. Вот, да, когда ребенок рождается, он же еще не ходит, он не говорит, но мы радуемся ему, да? мы его приветствуем. И вот это вот приветствие народившегося дитя, да, народившегося коледы молодого солнца, а, ваше с ним взаимодействие, вы ему рады, вы его приветствуете. И оно приветствует вас. Там все очень просто, да, я не буду сейчас задаваться в подробности, как что, да, вы выходите, э, прекрасно, если солнце взошло, если вы его видите, да, э, в крайнем случае, если там, ну, солнце взошло, и вы его видите, э, повернуться на восток, к восходящему солнцу, э, да, вот прислушаться к себе, успокоиться внутри, и просто там разведя руки, да, три глубоких вдоха-выдоха, да, вот подняли руки, подняли вверх на задержке, да, постояли и развели руки вниз, вот как будто бы вы выглаживаете свои поля, свои структуры, да, все вот это вот жизнь свою выглаживаете, таким образом вы сонастраиваетесь солнцем, с его энергией, с энергией жизни, с энергией света, и э, в идеале, конечно, это и практика ежеутренняя, но вот в, в, в день после солнцестояния, да, это обязательно поздороваться с солнцем. А если у вас есть возможность, вынесите ему пирожок. А лучше круглый, да, там блинчик, пирожок, если что-то будет, да, там какую-то плюшку. Но это какая-то такая традиция, она у меня больше ассоциируется с масленицей, но здесь вот тоже есть, вот, понимаете, любой, любой круглый предмет э, в нашей пище так получилось, что в основном все круглые предметы в нашей пище – это символ Солнца. То есть солярный круг, да, это символ Солнца. Поэтому вы можете с намерением, да, что солнышко, пусть вот оно будет в вашей жизни, пусть оно помогает вам, пусть оно там вычистит что-то, да, просто вот это вот положить. Там птички съедят, да, это другая история. Но это не обязательно. Но вот обязательно, ну, вот, вот я, я, я бы очень рекомендовала, да, вот этих три вдоха-выдоха настройка с солнцем, с поднимающимся солнцем, э, с вот этой энергией роста, да, и, и, и сонастройка с ним, это придаст энергию роста вам. Вот всего доброго, да, всего созидательного, что есть в вас, есть в жизни, есть вокруг вас, да, вот это вот все вместе с солнцем, да пусть поднимется, да выйдет на новое коло жизни. И есть еще очень много там, прыгать там, колесо закатывать в гору, там еще что-то, да, там кукол делать обрядовых, но если у вас нет опыта, да, ну обрядовые куклы это сложнее, можно, конечно, там и соломы что-то скрутить, вот, но для меня вот в, в этой подготовке к этому празднованию, проведении этого празднования, вот здесь очень важно а, ваше отношение, ваше намерение, а, ваше желание, а, с чем, для чего а, знаете, это очень высокопарно звучит, да, кто ты человек? Обычно говорят, человек. А на на насколько вы ощущаете себя наполненным, насколько вы ощущаете себя творцом своей реальности? Мы очень много говорим о том, что человек творит свою реальности. Это действительно так. Но вот это ощущение творца собственной реальности, оно как-то мимо мозга, да, оно что-то как-то вот тут вот что-то вот не это. А вот для того, чтобы ощутить себя творцом в своей реальности, вложитесь вот в какие-то дела, которые вам близки, да? что вы хотите в своей жизни, возможно, просто какие-то материальные вещи, да, вот, вот что вы хотите в своей жизни. Это, возможно это случится на следующий день, а, а возможно и нет но в течение лета это обязательно исполнится если вы да, визуализация еще прекрасный вот образ, да, там, визуализировать свою мечту но если вы правильно поймете что зачем, для чего в каком мире вы хотите жить какие отношения вы хотите строить что вы хотите для детей, чего вы хотите для себя, а, конкретно для себя. Да, вот э, там, Потому что вот это вот «хочу быть хорошей матерью», э, прекрасно, а для себя что вы хотите? Хорошая мать – это тоже для себя, но это и вовне направлено. А внутри? Что вы хотите для себя внутри? Э, насколько да вы себя любите и насколько вы готовы вкладываться в себя? Потому что, понимаете, вот, да, я сейчас сказала, хочу быть хорошей матерью, это для детей. А, а что такое хорошая мать? С точки зрения детей, это одна история. С точки зрения общества, это другая история. Ваше понимание, что это значит, да? и, и вот здесь прислушивайтесь к себе, что вам действительно хочется. И э, только вот на этом намерении, да, понимая, что у вас есть воля, э, у вас есть право выбора, у вас есть право воли, и по воле вашей, да, по выборам вашим. Простройте для себя, что вам хочется. И это развернется в семье. Это не про эгоизм, это не про то, что я вот сейчас себе вот сделаю, а на всех остальных нет. Потому что э, человек, э, у него есть, э, ну да, вот то, что называется аура, у него есть энергетическая оболочка. То, что он излучает вовне, он может излучать только то, что у него внутри. И, понимаете, вот, вот внутри, если есть там синяя лампочка, то это будет синий свет. Если эта лампочка зеленая, это будет зеленый свет. Вот что у вас внутри, то и транслируется вовне. И, и выстраивается вовне. Поэтому вот э, внутри прислушайтесь к себе, э, пожелайте себе. И э, еще очень важно, почему я еще говорила про э, энергетику, да, вот про все это. Перед тем, как Солнце начнет подниматься, да, пойдет в рост 25 числа, у нас еще есть 24 число. Это день Бога Копалы с приветствием прощевания. Вот отпустите негатив, который у вас был за лето. Это сложно. Я знаю, да, там есть какие-то вещи, которые очень болевые. Поблагодарите, практика благодарности еще очень важна. Да? поблагодарите за все, что было, и отпустите. Не тащить не надо это тащить в новое лето. Возможно, там есть что-то, с чем надо разбираться, с чем-то еще что-то. Да, я согласна. Мы начнем это опять, но в новом коле лет, да, с новой точки, с каких-то новых позиций, с новых взглядов, можно будет с этим разобраться. Но вот этот вот перетаскивать, да, ну, ну, ну, ну, ну лучше бы не надо. Поблагодарите с благодарностью за все, что было, за то, чего не было. Тоже благодарность, потому что мало ли что могло быть. Да? И вот это вот отпускание, знаете, как говорят, с чистым сердцем, может быть, это звучит немножко высокопарно, и может быть, это как-то сложно понять. Но вот что такое чистое сердце? Это когда есть, ну, к этому, это вот это вот понимание и принятие людей. Это, это, это, это, это вот это какая-то очень высокая степень просветления, да? но хотя бы отпустить какие-то ситуации, которые вас держали, которые не дают, не дают возможности развиваться. Зачем? Да, вы разберетесь, да, я потом, да, я понимаю, да, я там еще что-то, да, там, да-да-да. Но вот сейчас у меня начинается новое лето, а в этом лете новая жизнь. И благодарю за все, что было. Благодарю за то, что не было. А даже если были какие-то негативные ситуации, благодарите за то, что да, но я благодарю за то, что они были. Потому что они подсветили какие-то мои моменты. Мы же говорим о том, что чаще всего люди, которые встречаются нам на пути, это зеркала, они отзеркаливают нас. Подумайте, может быть, они и правда что-то отзеркалили. Может быть, что-то такое подсветили, на что ну как бы не обращал внимания. Да есть какие-то моменты очень привычные на которой мы, мы сложно видим. А люди нам их просто подсвечивают. Поэтому вот это вот с благодарностью. И в новую жизнь. Ну, не хочу сказать с чистого листа, но я бы сказала с чистым сердцем, с чистым намерением, с любовью к себе, в добрый путь. С вами была Ирина Михайлова.